Но это было сезонное, сезонное. У меня есть стихи, которые я выкладывала только в определенные сезоны, потому что в другие сезоны они не заходят. Еще одно сезонное стихотворение называется Я училась игре на бубне, не но я буду очень стараться. А вообще кто-нибудь знает Турцию открыли, нет? Нет. Ну, поедем, значит, на, ба на Бали, да, или куда. Тоже закрыли? А закрыли? Ой, в Мексику едем, значит Едем А кто не едет в Мексику, тот слышит мою песенку У нас шикарный баян сегодня Специально для этого номера Я дышу из красивого места В нашей лице степной полосе Потому что ты лодырь как все, почитался зубами поляска, телефонную книгу залез, раздобыл мотоцикл с коляской и увез меня в сказочный лес. И теперь у меня в Инстаграме суперфотки по коже мороз, И веселая речка с бобрами. И укусы растерженных ос, И логистские сцены в И поездка за водкой в район. Небосвод бесконечно высокий, С Пляжи отрыве хаятов, Бутиком заболяя жур, Пойду в поле в костюме наяды, И курортника фак покажу, А налюбимся ляжным балетом, Попаду тебе пятку в бровь, Чтобы жабра чувствовал лето и мою к тебе